здравствуйте в этом видео будет показано как сделать вот такую одноплоскостную шпалеру под виноград. С чего мы начнем. многие скажут конечно из копки ям чтобы в дальнейшем установить стойки шпалеры. но я выбрал другое облегченное решение. Беру уголок номер 75 или швеллер номер 80 или другой и забиваю его в землю на глубину до 1 метра. В данном случае это швеллер. Берем уровень и ориентировочно выставляем по нём. Теперь можно приступить и забивать его в землю. 5 кг кувалда чуть-чуть подается. Теперь приступаю к приварению стойки. Берем стойку. В данном случае это труба диаметром 50 мм. Берем уровень, приблизительно выравниваем по уровню, смотрим, как она должна привариваться. И теперь будем приступать к приварке. Рядом уже у меня одна стойка приварена, поэтому я и по ней ориентируюсь, чтобы она была тоже вертикальна. Итак, выровняли ориентировочную и теперь ее можно приваривать. Она вроде бы так держится. Итак, приступаем к приварке. Аналогично, этой стойки приварены везде по периметру, где необходимо мне приварить стойки под шкалеру, так и приваривай. Приварили все стойки по периметру для данной шпалеры. Теперь необходимо и приварить распорки между стойками шпалеры. Для этого берем обыкновенную трубу диаметром 20-25 мм, вырезаем ее по размеру и заводим по месту назначения. Я ее беру на высоте 1,30-1,40 м от земли. Итак, приступаем к приварке. Аналогично как здесь приварили и так будем приварить по всему периметру все эти растяжки к стойкам. Теперь когда все это приварили, теперь можно приступать и к приварке козырька. Этот козырек необходим для дополнительного роста побегов и обогащения листьев виноградной лозы. Козырек это состоит из простого уголка номер 25. Итак, приступаем к приварке данного уголка. Уголок для использования козырька приварен и аналогично по всему периметру приварен такие козырьки из уголка. Основные все сварочные работы проделаны, теперь необходимо зачистить данные металлические изделия от ржавчины. Итак, приступаем к зачистке их от ржавчины. Зачистили все металлические изделия данной конструкции шпалеры. Теперь можно приступать и к привариванию ушек для крепления тросика или проволоки. Взял гвоздь, диаметр около 6 мм, согнул его в одном месте и на расстоянии от изгиба около 15 мм отрезал. И эти ушки мы теперь будем приваривать. Можно их приварить и из гаек, но гайка в конце острые и они могут изоляцию срезать с данного тросика, а на гвозе они идут закругленные. Итак, приступаем к приварке по всему периметру данных кобок. Сейчас с близкого расстояния посмотрим, как это наглядно выглядит. Аналогично как здесь приварены скобки, так приварим на всех стойках шпалеры. Расстояние между скобками везде по-разному. Первая скобка от земли расположена на высоте около 60 см. Следующая 20 см, 35 45 см и последняя 50 см. Высота шпалеры 210 сантиметров и плюс свист еще козырек. И в итоге глаза получается длиной около 5 метров. На первых стойках шпалеры, которые я раньше делал шпалеру, я эти ушки не делал. Это мне потом только пришло на ум, что можно облегчить эту участь привязки проволоки. На первых шпалерах я делал обмотку вокруг стойки шпалеры. Это занимало неудобство и... Лишний расход материала, а так просто, легко и удобно. Все сварочные работы проделаны, теперь можно приступать и к грунтовке металлической поверхности данной шпалеры. Итак, приступаем грунтовать. Сперва грунтуем, а потом будем производить покраску. Все металлические поверхности данной шпалеры красим валиком, так удобно и быстрее. Вот так выглядит данная шпалера, покрашенная на первый раз эта грунтовка. Как краска высохнет, потом приступим и красим поверхность уже написто белой краской. После нанесения грунтовки на металлическую поверхность прошло немало времени и она высохла. Теперь приступаем к по краске данной металлической поверхности, которая уже огрунтована белой краской Белую краску буду наносить на два слоя Потому что серый слой все равно будет выделяться после одного слоя нанесения на нее белой краски Один слой белой краски нанесли Вот так она выглядит с близкого расстояния И теперь будем ждать, когда она чуть-чуть подсохнет И сразу будем наносить на мокрый второй слой краски Сейчас произведем краткий обзор данной шпалеры. Вот так она выглядит, эта шпалера. Теперь остается только протянуть тросики в данной проушной и закрепить их по концам стоек шпалеры. А теперь конкретно рассмотрим, на каком расстоянии приваренные ушки для крепления проволоки на шпалере, для удержания виноградной лозы в вертикальном положении. Расстояние от первой и до второй проволоки 18-20 см. От 2 до 3 35 сантиметров. От 3 до 4 45 сантиметров. И от 4 до последнего до 5 50-55 сантиметров. Сколько там остается? Вот такое постепенное нарастание. Расстояние на данной шпалере, оно приводит к удержанию вертикальных побегов виноградной лозы в прочном состоянии. Теперь можно прокладывать тросик изоляционной оболочки, защищающей его от коррозии. Так как у нас приваренные ушки для удержания проволоки, то заводим этот тросик в них. Это очень удобное и надежное крепление тросика по всему периметру виноградной шпалеры. Как ранее говорилось, что первый ряд проволоки располагаем на уровне 60 см от земли, ниже нежелательно. Второй уровень проволоки необходимо закреплять не выше 20 сантиметров для прочного удержания молодых зеленых побегов винограда, отглавляя их ветром. И каждый ряд проволоки располагаем с увеличением размера по высоте шпалеры. Дошли до конца виноградной стойки, берем талареп и один конец таларепи закрепляем тросик наглухо, а другой Конец таларепа, где крючок, закрепляем за ушко, приваренное на данной стойке. И натягиваем данный тросик резьбовым соединением данного таларепа. Итак, завершили протягивание проволоки в данной ушки, теперь с близкого расстояния. Посмотрим, как выглядит данное устройство натяжения проволоки. Это Толареп. Вот как мы видим, это удобное приспособление натягивать проволоку. Никаких усилий больших не надо. Просто резьбовым соединением вот так мы натягиваем его. И такое устройство из Толарепа мы делаем на каждом ряду проволоки. Так оно удобнее будет натягивать проволоку, когда она будет ослабеваться. Ну вот и все. Теперь еще сделаем краткий обзор по устройству данной виноградной шпалеры. Как мне ее пришлось сделать. Вот как мы видим наглядно, как она выглядит. Шпалера это одноплоскостная, так как земли мало, поэтому тут на двухплоскостную мне рассчитывать нечего. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было полезным.